Добрый день, коллеги. Меня зовут Погосяна Вячеславовна. Я из Москвы. В клинике работаю я полстом, главным врачом и плюс еще ортодонтом. Побывала сегодня на курсе у Володского. Всем очень рекомендую. На самом деле, очень интересный курс. Много очень нового узнала для себя, много что закрепила. Понимала, что я иду в правильном, можно сказать, направлении и получила новые ключи к подходу и к пациентам, и вообще внутри коллектива. В общем, всем очень рекомендую, на самом деле, не только врачам, но и руководящим, кто занимается там, управляющими, там, даже и собственниками. Отличный курс. Большое-большое спасибо.